В этом видео мы рассмотрим 5 лучших полноразмерных беспроводных наушников сайта AliExpress. Ссылки с актуальными ценами на эти уши я закреплю для вас в описании под этим видео. А вы, в свою очередь, можете поставить лайк и подписаться на канал. Тем самым вы очень сильно меня поддержите. Ну а если вы уже подписаны, тогда усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. И ТОП открывает Anker Soundcore q 10 Устройство приходит в картонной коробке с изображением девайса с боковой стороны и краткими характеристиками. В комплектацию входят сами наушники, провод для проводного подключения, кабель зарядки, а также вся классическая документация. Корпус девайса выполнен из высококачественного пластика. Окрашен он в два цвета – красный и серый. На пластике не остаются разводы от пальцев – он матовый. Девайс может складываться, что уменьшает и без того небольшие габариты. Шарниры, благодаря которым устройство складывается, выполнены из алюминия, что обеспечивает им долговечность. Устройство хорошо адаптируется под голову. Часть, которая облегает голову, сверху выполнена из пластика, а снизу предположительно из мягкого силикона. Наушники запоминают положение, которое было ранее. Имеется вентиляция. Об этом свидетельствует то, что при их надевании выходит воздух. Благодаря этой функции уши не будут уставать и потеть при долгом использовании. На девайс нанесены названия компании и модели, а также на внутренней стороне оголовья написаны системные характеристики. На правом ухе имеется вход 3,5 для проводного подключения, разъем Type-C для зарядки, многофункциональная кнопка, регулятор громкости, кнопка Bass Up. Славится это устройство своей потрясающей автономностью. Заряд девайс, как на деле, так и на бумаге, держит около 60 часов без подзарядок, и это очень хороший результат. А Аккумулятор заряжается также быстро. За 5 минут подзаряда к автономности добавится 5 часов. На устройстве есть различные регуляторы. Например, кнопкой можно включить либо выключить наушники, принять или отклонить звонок, а также поставить на паузу. С помощью регулятора громкости можно сменить трек. Кнопка Bass Up повышает либо понижает выражение низких частот. Девайс может подключаться к двум устройствам одновременно. Соединение по Bluetooth также отличное. Чтобы появились хоть какие-либо заикания или похрипывания, нужно отойти на 20 метров. Можно положить телефон на стол, а все остальное делать на самих наушниках. Задержка при просмотре видео минимальная и незаметная. Конечно, при проводном подключении она вовсе пропадает. Микрофон также хорош собой. Звук передается хорошо, и их можно использовать в качестве гарнитуры. Громкости у наушников достаточно, даже слишком. Устройство легко подается эквализации. В нем можно слушать различные жанры музыки, и это будет доставлять удовольствие. Anker Soundcore Live Q10 показали себя отлично. За небольшую сумму вы получите отличное звучание, сравнимое с устройствами ценой в 5 раз выше. В целом, стоит их взять и попробовать на личном опыте. Далее по списку идет One Audio Fusion A70. Устройство приходит в картонной коробке нейтрального цвета с изображением девайса и краткими системными характеристиками. В комплекте идет мешок для хранения и транспортировки, кабель для проводного подключения, кабель зарядки, а также провод с 3,5 и 6,3 джеками. Мешок очень удобный и имеет водоотталкивающее покрытие. С виду устройство похоже на металлическое, но за исключением металлических вставок на чашах, корпус выполнен из пластика. Даже держа в руках не возникает неприятных ощущений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что пластик качественный. Есть также цвета на выбор. Это может быть черный цвет с различными вставками, красный и бежевый, или серебристый с коричневым оголовьем и амбрашурами. Оголовная часть выполнена из пены и имеет эффект памяти. Чаши вращаются на 90 градусов. Имеется функция складывания, что уменьшает габариты и позволяет удобно их транспортировать. На правой части расположены все элементы управления. Выключение-включение, регулировка громкости и 3,5 мм разъем. Имеется индикатор, который сигнализирует о состоянии устройства. На левой части расположен микро-USB для зарядки. Девайс обеспечит стабильные басы. Верхние частоты также насыщенные и яркие. Алгоритмы системы поддерживаются многими современными смартфонами. Громкости хватит для полного отключения от внешней среды даже в шумном месте. Качество микрофона также хорошее, и говорить через наушники можно. Ваш собеседник будет вас хорошо слышать. Автономность тоже на уровне. На средней громкости заряда хватает на 25 часов беспрерывного звучания. One Audio Fusion A70 – интересный девайс, который точно заслуживает внимания. Плюсы, как и минусы, есть, но все же положительных черт больше. Я думаю, что устройство подойдет меломанам из-за своего звучания, да и выглядят они модно и премиально. Тройку лидеров открывает Anker Soundcore q 20 Устройство изготовлено из пластика. Комплектацию составляет кабель для проводного подключения и кабель зарядки. Естественно, без документации не обошлось. Регулировка также удобная и подойдет для любой головы. Управление осуществляется через чаши. На левой располагается кнопка включения шумоподавления и кнопка питания. На правой находятся кнопки регулировки громкости, кнопка воспроизведения, которая активирует бас-ап, а также 3,5 джек для проводного подключения. Передаваемый звук будет хорошим, все звучит качественно. Функция бас App делает удары баса и кика более четкими. При нажатии на кнопку активации включаются сразу 4 встроенных микрофона. Автономность зависит также от режима работы. В обычном режиме устройство прослужит до 60 часов без подзарядки, а с активным шумоподавлением всего 30. One Audio Fusion A70 – девайс, который имеет хороший звук и много интересных фишек. Неплохая автономность вносит свою галочку в список положительных черт. Чтобы звучание было прямо впечатляющим, лучше оставить включенным бас-ап. Почетное второе место выхватывает JBL Live 650 BTNC. Устройство приходит в картонной плотной коробке с изображением устройства, логотипами компании, названием модели, а также системными характеристиками. В комплектацию входит кабель для зарядки, 3,5 провод с микрофоном и мягкий мешок. Корпус пластиковый и имеется несколько расцветок – белый, синий и черный. Наушники удобно сидят на голове. По классике на чашах нанесены хромированные логотипы компании. Амброшюры мягкие и имеют память, так что дискомфорта не будет. Чаши без проблем вращаются. Обозначение левого и правого наушника внутри самих чаш. На левой чаше оставили только гнездо зарядки, сенсор, которым можно вызвать Google Assistant, и светодиод. Остальное расположено на правой чаше. Включение, регулировка громкости и старт-стоп. Поддерживается также проводное подключение. Без подключения шумоподавления басы получаются собранными. Если вы ранее пользовались девайсами от JBL, то звучание будет вам знакомо. Без шумоподавления частоты могут немного раздражать своей громкостью. Наушники подходят больше для современных жанров музыки, а любителям рока и классики стоит их протестировать перед покупкой. Микрофон работает хорошо, при пользовании им никаких помех возникать не будет. При пассивном шумоподавлении музыку слушать не очень комфортно. Уличные шумы будут приглушены, но не сильно. А вот при активном уличные шумы почти отсутствуют и слушать становится комфортнее. Наушники держат заряд 30 часов в обычном режиме, а при включенном шумоподавлении около 20, но на 2 часа работы хватает 15 минут заряда. JBL Life 650BTNC однозначно получились хорошим девайсом. Их стоит брать, конечно, исходя из отзывов покупателей, либо при личном тесте. Лидером топа становится Anker Life Q30. Корпус в целом изготовлен из пластика, но имеются металлические полосы на изголовье, которые придают устройству прочности. Имеется только один вариант расцветки – это черный. Массу устройства нельзя назвать самой легкой, вес составляет 260 грамм. Ничего оригинального в дизайне нет, но он прекрасен своей простотой. Они покрыты мягким кож-заменителем, что позволяет адаптироваться наушникам под ваши уши и сидеть они будут комфортно. На левой чашке находится светодиод кнопка питания и гнездо заряда. А вот на правой – регулятор громкости, пауза и аудиоразъем. Наушники звучат хорошо, даже очень хорошо в своей ценовой категории. Стоит их настроить лично под себя. Компания хорошо поработала над активным шумоподавлением. Оно вышло качественным и работает стабильно хорошо. Во время пользования наушниками на улице окружающего шума будет почти не слышно. Девайс оснащен различными элементами и настройками. Есть три режима звука, которые можно активировать. В специальном приложении можно все настроить под себя. Устройство имеет сразу два микрофона. При движении их производительность немного упадет, но это незначительно и не помешает разговору. Приложение также многофункциональное. В нем можно управлять звуковыми режимами и узнать текущее состояние. Автономность также хорошая. Это 30 часов работы в любом из режимов. Anker Life Q30 – идеальное устройство в своей ценовой категории. Звучание микрофона и динамиков отличное. Зачастую за такую цену сложно найти лучшее устройство. Ну а если я помог вам при выборе ушей, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Не стоит забывать, что ссылки на все товары находятся в описании. Ну а если вы обладатель каких-либо наушников из списка, то можете поделиться своим мнением в комментариях. Еще услышимся.